Здравствуйте. Сегодня хочу затронуть тему по сортам винограда Кадрянка. У меня два куста винограда Кадрянка, приобретенные с разных мест. На этой шпалере расположены грози с двух разных кустов винограда Кадрянка. Видим, какое большое отличие гроздей винограда, висящих на этой шпалере, но именуемые, как под одним и тем же сортом винограда кадрянка. Сейчас это отличие любой сможет заметить по грозам винограда. В листьях разницы нет. Форма листьев на всех этих виноградных кустах одинаковая. Вот наблюдаю, что листочки все одинаковые. Различий в листьях нет. Все одной формы и окраски, и прожилки имеют одинаковое направление. Поближе посмотрим на листья этих двух виноградных кустов. Кажется, разницы нет. А грозди, как видим, разница большая. Сегодня 25 июля, и видим, что это виноградная гроздь, которая набрала окраску темно-синего цвета, и размягчение ягод идет полным ходом, сахаристость увеличивается, и, возможно, через дней 5-10 будет готова к употреблению. Была приобретена мною плодопитомники. При полной зрелости ягод вкусовые качества хорошие. Ошишается приятный десертный вкус. А другой вкус винограда, так называемый тоже кадрянка, был приобретен мною у знакомых. В начальной стадии развития этих виноградных вкусов разницы не увидел. Ее просто не показалось, что нет. Отличие только можно увидеть по грозам винограда и по вкусовым качествам. Вызревание ягод происходит по-разному. Разница по срокам вызревания ягод 25-30 дней. Соответственно, и качества так называемые поздней кадрянки простые, с проявлением частично гармоничного привкуса. Вызревание лозы на этих виноградных кустах идет нормально. При покупке молодые саженцы отличить друг от друга невозможно. Отличить можно только тогда, когда этот куст достигнет определенного возраста и даст первые грози, Но на это будет потрачено время ожидания плодоношения, чтобы распознать разновидность их. Может кто сталкивался с такой пересортицей или знает, как правильно именуется другой сорт винограда, у которого срок созревания в конце августа. То делимся в комментариях своими впечатлениями. С вами был канал Делаем Сами 36. Подписываемся на мой канал, чтобы не пропустить новые полезные видео. До свидания.